Самое вкусное или самое интересное, самое зажигательное в наших процессах, когда вы, исходя из описанного элемента и там множества элементов, начинаете как конструктор собирать свои там, методики, практики лучшие практики управления, то есть это превращается в такую задачку, как собрать методику из каких-то элементов. Она становится понятной, она становится тиражируемой, то есть можно много, много раз повторить и получить один и тот же результат. Опять-таки у нас, и я думаю, что вы знаете, в мире есть разные такие методики, рецепты, ну, самый понятный классический ППР. И дальше пошло многообразие вот этих вот сокращений трех-четырех буквенных. По сути, это некие подходы к планированию, к но требующие каких-то вот именно элементов для своей реализации. Собственно, именно на этом строится наш проект. Проект внедрения там ППР. Это по сути превращается в такой вот как бы набор элементов, справочника, люди, документы и технические средства, которые нужны для реализации ППР с учетом существующих норматив. Ну Понятно, что это объект, техкарта и средств и ремонтник, да, другого говоря. Для других методик RCM, это управление надежности, нужны другие люди, нужен инженер по надежности, нужны данные по дефектам, по отказам и, соответственно, специальная система для введения данных по надежности. То есть исходя из этого строятся вот такие вот проекты, реализации методик на предприятии. Одно из направлений, которое мы сейчас активно развиваем, это аудиты, вообще аудиты, и в частности аудит по элементам. Опять-таки, когда вы приглашаете нас, мы достаточно быстро и, я считаю, что эффективно оцениваем состояние предприятия, исходя из наличия этих элементов на предприятии, либо их отсутствия. Если элемента нету, то, соответственно, делается рекомендация и какие-то практические выводы, что вот этот элемент необходим для действительно там, запуска системы планирования с учетом надежности, например. Да? Ну и опять-таки для руководства или для проектных каких-то команд это очень понятный и удобный механизм оценки именно текущего состояния и, собственно, делать, делать проект реализации. Некие итоги нашего такого первого дня знакомство с методологией. По нашему опыту, любая сложная система организации может быть разложена на какие-то простые элементы для наглядной непонятной оценки. Ну и, соответственно, обратной задача, когда нужно сделать какую-то сложную методологию, а мы хотим риски с учетом надежности, с учетом еще и требований технадзора да? Вы это можете собрать из каких-то таких кусков, связанных между собой, и получить, собственно, эту методологию, которую вы можете назвать там как угодно. Ну и последний, это мы как компания конс консалтинговая в том числе занимаемся этой а, методологией и готовы предложить ее на, на реализацию на любом предприятии, любого масштаба. Ну и на, на базе этого мы строим наши семинары, опять-таки если вы хотите делать это самостоятельно, приезжайте к нам в Москву и мы в течение двух-трех дней обычно обсуждаем эти вот элементы на семинарах.